Дорогие друзья, соратники, единомышленники, товарищи, я очень рад приветствовать всех вас на этом форуме, посвященном десятилетию, я бы сказал, эпохальной деятельности, которая принесла довольно серьезные плоды пробуждения нашего общества. Особо хотелось бы мне сказать э, великие слова благодарности э, зачинателям этой пробудки э, Тараскину Сергею Вячеславовичу и Рыжову Валерию Семеновичу. Это люди нашей генерации, энтузиасты своего дела, люди, верующие верящие в победу собственных убеждений, честных, открытых взглядов. И главное, это те люди, в груди которых бьются настоящие сердца патриотов нашей Родины. И, видимо, было знамение свыше, чтобы они были, были первыми первопроходцами, ударив в колокол нашей великой Родины, которая сейчас отзывается в сердцах тех, кто пробуждается, пробуждается и пробуждается. Хочется вернуться к крылатым историческим словам одного из лидеров «Процесс пошел». Особо мне хотелось бы обратить внимание на то, что э, во время этого пробуждения каждый из нас по-своему встречает как бы новый мир, новые открытия, которые э, случились за время э, образования, за последние вот, прошедшие 30 лет, Благодаря плюрализму мнений, благодаря массовому прорыву информации в сознании людей. И, естественно, для многих данная ситуация кажется хаотичной, вызывается какая-то паника у других наоборот появляется азарт желание почувствовать новые штормовые ветры видеть романтику боя и все это является следствием действительно пробуждения нашей генетической памяти следствием того что в каждого из нас вкладывало наше старшее поколение своими героическими подвигами, своими трудовыми подвигами и боевой воинской славой. На сегодня хочется отметить важный, главный, важный момент, что самый верный, самый правильный путь, который мы взяли на вооружение, это путь, который удалось указать, ну, открыть и указать именно Тараскину и Рыжову. Почему? Они сделали серьезный упор на концептуальный подход и на оценку нас как общность не в каком-то отрезке, столетнего периода, а был ими взят и исследован исторически довольно серьезный промежуток времени и исследовался он через призму правовых отношений. Отношений, которые требует любое общество, чтобы быть вместе, чтобы достигать каких-то целей. И в данном случае наша Э, славянская э, составляющая оказалась для многих как бы даже впервые открытой, какой она была на самом деле. Я считаю, это главное достижение, потому что до этого в сознание, э, самоосознание себя как человека и самоосознание себя вовне себя, вовне э, своего телесного скафандра. Оно э, было, ну, довольно усеченным и довольно, э, ну, как бы скромным в развитии. Здесь же перед нами сегодня открывается взгляд на смысл своей жизни, э, и на э, то, как посвятить, чему посвятить свою жизнь, э, какой борьбе за завтрашний день. Хотелось бы обратить внимание на такую деталь, что давно стоит перед каждым из нас вопрос, о власти, о власти над собой, над силами природы, о власти над э, хаотичным обществом, чтобы привести его в надлежащий порядок, э, в мир и спокойствие. И все мы знаем, что концептуально существует э, пять ветвей власти, одна из них основная, которую именно высветили хорошо Тараскин и Рыжов, это концептуальная власть. Нам всем нужна концепция, чтобы мы видели, куда мы идем, чтобы мы видели, праведная эта цель для всех нас, для каждого из нас и так далее. Это непростой э, вопрос о концепции, поскольку закончившийся период коммунистического руководства он прекратил теоретические разработки взгляда нас, русичей, в завтрашний день. Поэтому э, то, что сейчас э, творится в головах, в умах Многих граждан, э, людей, э, каждого из нас, оно носит э, характер именно начавшегося нового строительства, начавшегося, э, начавшейся как бы, эпохи духовного возрождения и выхода э, энергетики души вовне. Наряду с концептуальной властью есть и другая ветвь, идеологическая. То есть, это ветвь, с помощью которой надо распространять идею, которой мы все, как говорится, озарены, которую осознали и понимаем, какие делать неотложные шаги на первом этапе, и понимаем, какие действия делать в будущем. Ну, остальные три ветви власти они известны, традиционные: это законодательная, исполнительная и судебная. Характер всех этих властей должен быть выборным, именно выборным, потому что каждый из нас должен осознанно вручить э, свою волю свои устремления, желания довериться э, либо непосредственно самому себе, осуществляя какие-то действия, либо э, рядом стоящему с собой э, человеку, который способен это более правильно выразить и притворить в жизни. В каком положении мы оказались на сегодня? Вот на текущий момент мы оказались в состоянии образовавшегося двоевластия. Одна ведь власти – это уходящий 30-летний период так называемой рефии. И второе направление – власти возрождающейся, которая заявила о себе, это... Возрождение народных советов, возрождение Советского Союза. Как мы писали, как это написано в исторических документах, и как это было принято нами на всенародном референдуме 17 марта 1991 года, что мы за Советский Союз за обновленный Советский Союз. Вот элемент обновления это та стартовая линия, от которой после прошедших десяти лет начинается наша серьезная совместно с вами работа. Образовавшаяся двоевластие объективно влечет за собой ну, два направления. При создавшейся ситуации, поскольку э, волевые желания сложившихся э, общностей в РФ и, они противоречат тому, что создавал Советский Союз, там капитализм, а здесь все-таки социалистические блага, идеи, он влечет за собой борьбу, расхождение. Результатом этой борьбы объективно впереди ожидаемое революционные потрясения. И не исключено гражданская война. В каком состоянии находимся мы, пробуждаясь, и что констатируется? А констатируется следующее, что впереди нас наряду с революционными потрясениями ожидает и она уже давно пришла к нам, национально-освободительная война. Положение непростое, оно требует серьезного и научного подхода, и гражданского самоосознания каждого из нас. В связи с чем, э, лично мне и команде юристов, с которой я работаю, пришлось ну, посетить ряд э, проходящих конференций, съездов, выборов, э, там, где было взято направление на возрождение нашей страны. Самый Оптимальный вариант, который ведет не в сторону секты, а в сторону именно правильного общенародного пожелания, оказался именно здесь, в нашем коллективе, там, где мы взяли за основу концептуальную власть, а не хаотичные пожелания. Наряду с этим... Хочется сказать о таком рычаге, с помощью которого мы должны выйти из сложившейся непростой ситуации. На мой взгляд, это должна быть правильно сформированная доктрина о диктатуре большинства, о в том, чтобы та диктатура, которую нам устраивала в течение 30 лет меньшинство, оно должно быть как можно быстрее сметено на нет, чтобы не было помех. И вот здесь опять встает вопрос о том, какая это диктатура меньшинства была. Это была диктатура капитализма, причем дикого с очень тяжкими последствиями для нас, граждан, находящихся в дреме, в полудреме и в спящем состоянии, когда с нами эта диктатура разбиралась и продолжает еще разбираться. Я как-то смотрел один ролик, где... Герои ролика вспоминали о визите Рокфеллера в Советский Союз сразу в послесталинский период. И там стоял вопрос о встрече руководящих партийных деятелей от ЦК КПСС и от производства нашего советского с Рокфеллером. И он сказал, да, вы выиграли войну, вы победили во многих направлениях но вам помогла диктатура пролетариата но вы еще не знаете что такое диктатура буржуазии теперь мы узнали что это такое и понимаем что нам не приемлем этот вариант развития общества с помощью государственных структур, которые обеспечивают диктатуру буржуазии, неприемлем. Потому что он не дает развития вперед, он сводит все э, к индивидуализации человека, к самокопанию, к возне с самим собой, как говорил Алексей Максимович Горький. Нам не нужна возня. Я сам участник в молодости ударных комсомольских строек Устилимска, Оскольской магнитки. И я помню, с каким озарением, с какими надеждами мы, молодые тогда студенты, пытались развивать идеи коммуны, идеи товарищеской взаимопомощи идеи справедливого распределения заработанных денег и так далее. Это было для нас самое лучшее время, окутанное романтикой, которая двигала нами всеми. И, естественно, в душе мы все такими и остались. Хотелось бы обратить внимание на то, каким рычагом, как диктатуры предстоящей, мы должны делать зачистку в нашем залежалом обществе. Во-первых, это должна быть структура, которая опираться должна на то, что мы должны констатировать факт, что в обществе, на сегодня чрезвычайная ситуация. А следовательно, встает вопрос о таком рычаге, как чрезвычайный комитет. Но не тот, который был сто лет назад, который сделали наши предки, а это комитет, который должен опираться на э, те отрасли промышленности, науки, техники и на те знания, которые на сегодня достигнуты. Это должен быть очень научно обоснованный организм, который должен правильно, всенародно, в интересах общества, с одной стороны, наверстывать упущенное, с другой стороны, зачистить тот фундаментальный базис социалистический, с которого весь мир вслед за нами должен пойти «Светлое завтра», а оно есть. Нам довелось найти очень многих интересных людей, которые обладают интересными знаниями. Нам удалось найти ряд уникальных проектов, технологий седьмого-восьмого поколения, которые могут обеспечить действительно реальный прорыв Светлое будущее. И, к счастью, эти технологии не выведены на Запад. К счастью, все здесь у нас осталось, в России. И те патриоты, которые это сохранили, им нижайший поклон. При наличии именно самого передового социалистического базиса, а не капиталистического, при наличии этих технологий, именно у нас, у русских, в руках знамя движения вперед и очень большая ответственность. Лично я сторонник того, что надо начинать с развития государственных структур, государственности, вернуться к той, которая была э, на момент 1991 -го года при Советском Союзе и дать ей новый импульс развития. Это требует ответственности большой от нас, уже сивоголовых, уже плешивых, лысоватых. Вот. И требует, чтобы мы втягивали в свой круг отношений уже не только детей наших, но и внуков. И заражали этим настроением, в связи с чем мое очень большое пожелание в этот торжественный праздничный день десятилетия. Сплотим ряды с чувством локтя. Победа будет за нами, потому что наше дело правое. Благодарю за внимание. Олег Николаевич, подойдите, пожалуйста, сюда. Значит, в связи с тем, что Олег Николаевич Кремизной являлся действительным, так сказать, Работником. Генеральной прокуратуры СССР, имеет соответствующий опыт, расследовал множество громких дел в 80-е годы, которые были у всех на слуху, сейчас не будем их перечислять. Значит, сегодня, в, в день десятилетия возрождения СССР, мы вручаем ему мандат и соответствующие указы о назначении его генеральным прокурором Союза Советских Социалистических Республик и Генеральным прокурором РСФСР, и такие же полномочия ему передаются по Союзу Северных Стран планеты Земля для наведения соответствующего порядка во всех указанных субъектах.